Вы, как можно вылечить рожестое воспаление на левой голени? Утром до восхода солнца возьмите красное полотно, желательно, шерстяную ткань. Натрите мелом оберните вокруг рожестого воспаления. Ну и до вечера носите. Ночь спите без этого, а утром вновь делайте. Также скажите, также скажите, рожа в лягушку, лягушка под камень, камень в море. И все, и на этом все закончится. Позавидовали. Рожа от того, что позавидовал кто-то. Позавидовал. Ах, какие бедра. Ну, все, Рожа. Жил Дис Отличное имя. Буду рада быть твоей студенткой. Почему на ты? Если можно, хочу спросить тебя. Ну, почему же на ты? Ну, ладно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я не отвечаю на вопросы, если они идут через ты. Извините, принцип. Светлана Бронщикова, у дочери на спине родинка темная, круглая, выпученная, как грибок, на очень маленькой ножке, подлить невозможно. Мазали вашей мазью, ничего не помогает. Можно убрать такую родинку и бородавку, если смазывать АЦД а, первая или вторая фракция, все равно полностью бородавка и родинка исчезнет. Проверено 100%.